Вы видите карту воздушной тревоги Украины, которая есть в свободном доступе в интернете. Красный цвет показывает область или город, куда были выпущены российские ракеты. Почти вся Украина в красном цвете у нас много раз за сутки, а это значит, что опять в виде ракетных обстрелов летят миллионы долларов российских налогоплательщиков, и все лишь ради того, что старый маразматик захотел возобновить границы Советского Союза. После таких обстрелов, как правило, по мирным жителям, мы имеем попадание как в Виннице в торговый центр, по больницам и так далее. Потом Кремль начинает врать, это не мы, это они сами. Так же как с малазийским Боингом, сначала Кремль заявил, что сбил украинский военный самолет, а когда узнали, что это пассажирский Боинг, быстро обвинили Украину. Россияне, ваша власть, лживые террористы а вы у них в заложниках. Вечно воюющая страна обречена жить в нищете и рабстве. Такой уж мировой порядок, который вы сами для себя выбрали. Кто против войны, подписывайтесь, комментируйте, распространяйте.